Блин, а где Меня вообще кто-нибудь видит будет что-то прямая трансляция а ну скажите что-нибудь а? юрик что вы в прямом эфире скажите что-нибудь а что говорить на какую тему приди что такое ну ты нормальный вообще так чужой ютуб-канал я сказала, приличная. -а, а, все хорошие люди приличные. Всех любят, всех помню. Зимний курс. Кто... В общем, поздравляю. Ну, вроде как я вошел. Так, все функции камеры, микрофон я его включил. Качество видео тоже на пределе. Так, меня видно, нет? Видно? То есть все включено, все работает, то есть я смотрю здесь, так, кто еще? У вас сверху камера, вот вы когда на нее наводите, что там написано, включить камеру или выключить камеру? Ну тут как, как бы пошло, вот я вижу в центре значок SM, логотип, и у вас, э меня хорошо слышно, да? Ну нормально. Я вас почти плохо, потому что как-то и булька не идет, и как бы у вас там, видимо, что-то включено не так, неправильно, то есть волнами идет, реверирование. Сейчас я отключу скайп, пока я совершенно наберу еще раз скайп. Алло, да, да, да. меня слышно? Вот сейчас как-то слышно, да. А что же я не вижу вас? А? Так я вас тоже не вижу. А я не тоже вас вижу? Не, да? ну у меня, да, у меня как бы отключена камера. А мы же вас записываем. Так. Что же я вас не вижу да? Так, mm -hmm. настройки. Сейчас, секунду, настройки я еще посмотрю. Так. Webcam. Да, вот я включил... Именно вот в этом, ну, в комнате именно вот сверху должно быть панелька такая, и там по центру практически вверху включить камеру, там камера и микрофон рядом. Нет, я знаю, тут в принципе ничего сложного нету, я посмотрел вроде. Должна, должно быть, да? Как же вот. Я нажимаю здесь, просто идет, так, включить камеру, так, включить камеру. Нажимаю на включить камеру. Ну вот, я нажала на включить камеру, так меня же видно. Так, вот я что-то вижу. У вас также должно быть. Так, я вас введем. Появился опять значок. Ну, он уже как-то кто-то один должен быть. Так, профиль. Ну, у меня как бы все включено, понимаете? Сейчас я попробую понять. Камера у меня работает, то есть все работает, я посмотрел, все работает. Сейчас я попробую. Попробуем зайти сейчас. Меня видно, да? Не, я не вижу пока. Подождите, уже... подождите, у меня что-то... Да, вот, вот, во, вот, теперь вижу. Я, я... Дело. я появился, да. Все, совсем же другое дело. Так, у вас со звуком как-то никак, я не слышу отчеты вести. Ну, меня, в принципе, не должно быть слышно. Давайте я отключу сейчас микрофон, чтобы оно друг к другу... Потому что, когда переключаются... Между Нет, моими... вы просто немножко, немножко сбавьте, немножко звук. Оно как бы немножко сехом отда Чуть-чуть, и нормально будет. У меня тут такая... Сейчас, не знаю, что... Так, давайте я пока отключаю звук, а вы это, там, несколько раз там, если там что-то собьетесь или что-то как-то не страшно, просто говорите, я потом, если что, нарежу. Хорошо. <клёх> Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Технология, исцеляющие шурчки, с которой я познакомился на благотворительном вебинаре в и избавила меня от боли в области шеи. И сейчас сначала были сомнение, что эта методика мне поможет. Но сделав все то, что сказал Мурат в результате сенсов практики, боль к моему удивлению прошла. Решил зачем использовать эту методику для коррекции и восстановления здоровья. Думаю, результаты будут положительными. Благодарю, Савлия Мурат. Ничего, вроде нормально, там, а, вначале вы сказали, как, как вас там зовут, да? вначале чуть-чуть, можно еще там кусочек попробуйте, начало, там, здравствуйте, меня зовут, так-то, я там живу, ну, может, я не знаю, надо, не надо, где живу, что-то Что такое еще? там. Что еще сказать? Да я думала, надо, не надо, где живу, там, такое, я сначала думала, ну, такое, может, не сильно надо. Такое, может быть, еще чуть-чуть, добавьте пару слов, что я там пробовала разные практики, и уже нет веры, ну, типа, что, что вы там писали, там, тета-хилинг, и что там, еще там что-то. Ну, про другое, что много всего перепробовали, и ну, не можете получить результаты, какие хотели. Вот тут пару слов буквально. Ну, то есть вы потом это все как бы скомбинируете и сделаете, да? Или ну поможет? да, я, я, я как бы посмотрю, либо склею там, ну вот это наш разговор вырежу, там попробую только ваши слова там по, по смыслу, как они там. Да. Так, ранее я использовал разные методики, тоже связанные с этой что-то еще связанное <кх> с молитвами, но, к сожалению, все эти вещи мне не помогли. И как-то раз случайно увидев на интернете а, объявление, а, презентацию, связанную с волшебными шлюхами. Меня это заинтересовало. Я решил попробовать. И были также сомнения в этом, этом смысле, но попробовав один раз эту методику, мне это все понравилось. Эффект положительный. Это было удивительно. Попробую кончу. Потом уже... От... Пропадаете куда голос пропадает. Я говорю заканчиваю трансляцию, посмотрю что получилось. Я вам отпишу. Хорошо понял.